Всем привет! Хочу с вами поделиться своим впечатлением о замечательной практике Протяхара. Она, кстати, доступная для всех, я ее очень люблю и применяю каждый свой день. Она мне помогает очень хорошо отследить свои мысли, свои эмоции, свои ощущения не загонять себя в какие-то сложные жизненные ситуации, конфликтные, потому что все это плоды нашего ума. И когда мы работаем с Протехарой, мы становимся хозяевами своего ума. Мы делаем правильные выборы, осознанные выборы в своей жизни. Поэтому Протехара абсолютно необходима для нас, для всех, которая приведет нас к счастливой осознанной жизни. Рекомендуем вам замечательную, чудесную Протехару. Она сделает вашу жизнь счастливее и осознаннее.